Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Ну что я вам хочу сказать? Опять я вас обрадую, друзья. Как всегда, опять у меня новые песни появились. Уже с начала года, 2023 года, и также песни, которые я ранее написал, в 2002 году и даже в 2021 году, я их нашел, отредактировал, все записал по новой, вот, потому что песни написаны были, которые ранее, и я, наверное, уже записал, была запись. Но запись какую-то я потерял, каких-то э, моих песен ранее сочиненных. Но вот сейчас я восстанавливаю понемногу вот. все это дело. Так что слушайте, впечатляйтесь. Кто хочет, делайте. Лайки ставьте, если понравится. Комментарии обязательно оставляйте. Только обязательно комментарии оставляйте. Не будьте равнодушными, пожалуйста. Оставляйте, какие хотите комментарии. Я не обижусь. Всем я отвечу. Вот. Ну что скажу вам, друзья? Опять новые песни, как всегда. Итак, поехали! Раз ругал дождь, весенний дождь в начале марта, Капри дождя на ветка, как будь то слезы чьи, что предвещает этот дождь мартовским стартом. Может, от радости, что вновь. Турчат ручи, но а пока вдаль облака Ветром гонимы. Изворотливо судьба весны и дождей Переживать не стоит так С душой ранимой. Хоть бы закончилась Настя, Поскорей, а что погода а на время, на сегодня, то ненадолго он закончится, пройдет. Коль хочет, так весна, и это ей угодно, Но ведь все же мы тепло уже придет. пройдет, коль хочет, так написано это, ей ее Но ведь все, все же мы тепло типа, уже придет. Пара-па-па, пара-па-па, пара-па-па, пара-па-па, пара-па-па, пара-па-па. Сосновый лес свой пара пара пара пара пара пара пара пара пара пара пара пара пара пара пара Дождливый день, какой он грустный, Боже мой! А если так, уже никак, ничуть не лучше Смотреть на дождь, который часто стучит в окно Но, к счастью, мне от этого не будет хуже Мне почему-то стало просто все равно а что погода на время на сегодня, Дождь ненадолго, он закончится, пройдет. Коль хочет, так весна, и это ей угодно, Но верим, все же мы тепло уже придем. А что погода на время он закончится, пройдет, боль хочет, так весна, и это ей угодно, Но верим все же мы тепло уже придет.